высокорискованный инструмент здесь можно как заработать деньги также их и потерять если вас такая тема устраивает давайте приступим к регистрации переходим по ссылке в описании к данному видео попадаем на вот такую вот страничку прописываем здесь электронную почту далее пароль и подтверждаем свой пароль здесь будет у вас код пригласителя и нажимаем подписаться далее попадаем вот такой вот кабинет Видим, у меня здесь уже снятая сумма 20 долларов. Прибыль я уже получил с инвестицией 0,14 центов. Чтобы здесь начать зарабатывать, переходим на главную страницу. Здесь нам нужно пополнить свой счет. Нажимаем кнопочку «Депозит». Минимальная сумма для инвестиций 10 долларов. Минимальный вывод также 10 долларов. Выбираем вот Тезер USDT TRC20, вводим сумму здесь, к примеру, там 10 долларов и нажимаем «Представить на рассмотрение». Далее перебрасываем на вот этот адрес кошелька 10 долларов и ждем, пока депозит зачислят нам на баланс. Когда у вас здесь на главной странице будут деньги, мы можем перейти на домашнюю страницу, нажать здесь «Стратегию», выбрать вот, «Узнать больше» и здесь стратегии. Можно на 2 часа поставить и сразу же вывести деньги. Можно на 12 часов поставить, вывести на 24, на 72, на 120 и на 168 часов. Я здесь выбрал «Стратегию на 168 часов» поставил сумму 15 долларов сейчас покажу она у меня в работе вот моя стратегия 17 usdt время начала 04.07. время окончания 0 12 и вот здесь написано обработка и я уже с 15 долларов заработал в этом приложении 0.17 центов также мы можем посмотреть историю транзакций перейдя в мой кабинет Здесь вот история транзакций. Здесь каждый час мне падает доход от инвестиций в 15 долларов. И вот моя сумма минус 20 долларов. Сейчас я перейду на компьютер и вам покажу, что я сегодня уже снимал 20 долларов. Я закинул сюда деньги и сразу же их вывел, проверил на платежеспособность данную платформу. Также вот в разделе «Команда» будет ваша партнерская ссылка. Копируйте, раздавайте друзьям-партнерам и будете зарабатывать первый уровень 15%, второй уровень 8%, третий 4%, четвертый уровень 2% и пятый уровень 1%. Вы будете зарабатывать от депозита вашего партнера. Если вы захотите здесь вывести деньги, нажимаем вот «Снятие». За снятие у нас эта платформа берет 0,60%. Сюда вводим сумму, которую мы хотим вывести. Далее нажимаем ⁇ Представить на рассмотрение ⁇ Вам нужно будет указать свой кошелек для вывода денег и придумать пароль для вывода денег из четырех цифр. Деньги приходят в течение от 0 до 30 минут. Ну, как показывает практика, деньги пришли очень быстро. Давайте сейчас за... Перейду на компьютер и покажу вам, что данная платформа она платит. Вот так будет выглядеть ваш кабинет на компьютере. Вот Видим минус 20 долларов. Переходим на биржу Binance. На баланс мне пришло 19,88 USDT. И на почту также вот мне пришло сообщение. Средства успешно зачислены. Вот дата, время, все вы видите на своих экранах. Данная платформа она платит, кому она интересна, все ссылки будут в описании и более подробно вы все прочитаете у меня на сайте. На этом обзор подошел к концу, пишите свои комментарии, ставьте лайки, всем желаю хорошего дня и всем пока.